Я очень часто стал замечать в своих комментариях вопрос, связанный с тем, что можно ли парить эту жидкость на этом устройстве, а эту жидкость на этом устройстве и так далее. Этот вопрос так часто встречается, что возможно он скоро будет на первом месте, а на второе место сдвинется вопрос, можно ли парить нулевку. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про то, какую жидкость, где парить. Я начну с самых маленьких девайсов и по возрастанию пойду Вверх. Итак, к примеру, возьмем бар-под. Это небольшой девайс, который работает на сменных картриджах, которые в свою очередь работают на несменных испарителях. У каждого испарителя есть нагревательный элемент, а у каждого нагревательного элемента есть сопротивление. В основном на подсистемах сопротивление варьируется от 0,6 до 1,8 Ом. Это те небольшие циферки, которые нарисованы на ваших картриджах и испарителях. Вот с таким вот значком. Что же нам дают эти цифры? Во-первых, чем выше сопротивление, тем туже затяжка. Это происходит из-за того, что нагревательный элемент становится меньше и отверстие, через которое проходит воздух, также становится меньше. Во-вторых, чем выше сопротивление, тем меньше получается пара. Это из-за того, что нагревательный элемент маленький и он испаряет меньше жидкости. Ну и в-третьих, чем выше сопротивление, тем медленнее расходуется заряд аккумулятора, поскольку ему требуется меньше мощности для того, чтобы разогреть спираль обычно чем выше сопротивление тем меньше нагревательный элемент и меньше проточки сквозь которая попадает жидкость ну что ж я надеюсь что вы все поняли и мы можем возвращаться к нашему бару у его нагревательного элемента сопротивление 1,2 Ом это означает что у него маленький нагревательный элемент небольшие проточки так что для такого рода устройств я рекомендую заправлять жидкость с содержанием глицерина не более 50% такие жидкости продля срок службы вашего испарителя, и вы получите полную гамму отпарения вашего устройства. Да, вы можете заправить в такой испаритель жидкость с содержанием глицерина в 60%, но есть большая вероятность, что он уйдет из жизни чуть раньше, чем это было бы в случае с 50 на 50. Так что мы не выпендриваемся и заправляем правильную жидкость. Перейдем к следующему устройству, а именно к Battlestar Baby от компании Smount. Он работает на сменных испарителях двух типов. На 1,2, как это было у барпода, и на 0,6 Ом. Поговорим именно о втором. Во-первых, у него довольно маленькое сопротивление в сравнении с баром. А во-вторых, про точки, сквозь которые жидкость сначала попадает на хлопок, а потом на нагревательный элемент больше, поэтому испаритель смачиваться будет гораздо быстрее и лучше. Так что в такого рода устройство мы можем смело заправлять жидкость с содержанием глицерина в 60, а то и в 70%. Ну и конечно же не имеет значения никотин, который будет в жидкости, пускай это будет целевой, обычный или же нулевка. Третий тип мы отнесем к очень большим, вкусным и полноценным бакам. А для примера возьмем Трак X. Его испарители обладают сопротивлением в 0,1 Ом. И мы сразу же понимаем, что там, вероятнее всего, огромные проточки, сквозь которые жидкость легко смачивает хлопок, а впоследствии нагревательный элемент. Так что в такого рода устройство мы смело заправляем жидкостью 70, а то и 80% глицерина. Ну и еще можно вспомнить про баки со сменными спиралями. Чаще всего в такие атомайзеры можно заправлять жидкость с содержанием глицерина от 70 до 80%. А заключительным видом являются рда, то есть дрипки Данный тип атомайзеров с легкостью способен переварить даже чистый глицерин Жидкость попадает прямиком на спирали и сразу же оттуда испаряется Так что мы можем не волноваться о том, что хлопок не успеет пропитаться и мы получим гарика Главное всегда смотреть, чтобы спирали и хлопок были влажные Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет И до встречи на нашем канале